даем 900 1009 года, 69-756 пробега, цена 315 тысяч рублей. Он у вас стоял, получается, на хранении 500. Мотор абсолютно холодный Выкатили его на улицу Вот абсолютно холодный двигатель Ничего, горячего нет По пробегу Пробег 43 564 А, милях, да, я понял Вот, 69 756 А, я понял, я понял. Уже подготовились к хранению, да? А комнат заряд ставили, да? Пока нет, но я заряжал а мы с вами раньше не виделись? Вы нет? Я вас не видел. Но здесь дизера не продавали. Я просто здесь смотрел дизера буквально пару лет назад. Так, ну жавчинка небольшая есть. Да, на горловинки. Да, на горловинке. Но здесь обычное дело, потому что здесь резинка стоит, и она не очень хорошо уходит, бывает в ладу. На джим да, джим выступали, да? Как удачно? В день, стоп, поездок, да вы что, да. потрясающе. Да, это, это, это очень неплохо. Много было их, да? Когда я третье место занято, а... Ну, из восьми участников третье место очень неплохо. Так, ну здесь получается у нас добикиллеры стоят, да? А это кто у нас? Вообще? Вот, это это просто... А, фирил, да, я Чер понял. Черную, черную, черную. Я черную, понял, и здесь и получается добикиллеры стоят, то есть, в принципе, проблем быть не должно. У вас Они были, громкие. Да громкие. я и знаю. Идет, ну потому что они стоят, да, если их вытащить, тогда будет.. Да, я не вытаскивал, я заезжал в таком виде, не заводя. У нас две котки. Выступали на мотоджимхане, третье место. Стоят туратеч, защита рук. Вот такие громаднейшие слайдера. Сами ставили, да? Так и было, да? А сколько вы им владеете? Год. Год. АБС. Что еще раз? Ага. А куда катали? Ну, далеко. далеко. То есть не очень, да? Ну, Я понял. Тут радиатор ссылочный. Никаких костролябов не вижу. Вот небольшое падение. Все равно, да, зацепился, получается. Да. Немножко зацепился, ну да, было бы хуже намного. Ну, там, вот, есть, есть хороший А вот еще коточки есть. Да. Это, это трещина? А, нет, это... А нет, трещина. Да. да, да, да. Мне показалось царапина, На фотографии царапина выглядит. Коски, ну, царапки есть. Это у нас 2009 год, да? Да. Цепочку уже пора менять, так понимаю. Нахуй, Цепочку, мне кажется, уже да. Пока там натяжка. Натяжка. А не, нет. еще есть чуть-чуть. Сейчас посмотрим. Цепь прошла где-то в 2015 году. То есть вы, вы знаете, да? Ну... Я записываю. А, я, я понял. Поделюсь, но... И предыдущий, да? А сколько вы на нем откатали? 20 тысяч. Лопнуло. Так, зеркала у нас не оригинальные, да, стоят? Одну миллион. Да, вижу. Да, ага. Ну, честные котки царапки. Никаких кастроляв нету. Так, это у нас мрачное стекло стоит. 19 тысяч отлично. Мрачное стекло завышенное стоит, да, получается? Пара какой-то, оригинал. Так, центральная подножка, сейчас поставим цепочку, посмотрим. Вот так вот. Так, ставили грибок, да, один? Да. Держит, угу. держит, Держи, да, нормально. Абсолютно. Ну, бывает, просто некоторые не умеют их ставить. Так, 42 неделя, 17 год. Резина еще поездит. Еще сезона полтора точно отъездит. Здесь тоже даже заусенцев нет, углов. То есть, вроде нормально. Закладывали хорошо. А на Джимхане прям достойно. 20 неделя, 17 -го года. Есть такое дело. Резина точно отходит. Состояние мне вполне нравится. По пробегу. Но тут даже, походу, ничего не крутили. Вот. 60 тысяч. Вообще огонь. Еще будет ездить и ездить. Документа можно попросить у вас? Угу. Так. ПТС. Получается, вы первый владелец, да? Да. Это, ну, на первую там на Ага. Ну это понятно. Нет, это не, не все. Я в запись. Игорь Владимирович, да? Это вы, Да. А можно попросить документы? Показать можно фотографирует фотографировать Не-не-не, я, я даже ПТС не фотографирую ПТС я попрошу сфотографировать в случае, если мы захотим Я думаю скорее, всего захотим Игорь Владимирович, вопросов нет, спасибо Так У нас получается, сейчас лин-код посмотрю Где у нас крестности XJ XJYARN так, 63-72. Все есть. Двигатель. Так, вот Япония. Калининградская область. Ага. Номер двигателя смотрит. Так, номер двигателя. Ага. Не установлено. А это когда возился-то? В 17 году? И что, уже не пишут? Интересное кино. Насколько я помню, нет. Они хотели с 18 -го года это вести. Ну вот это интересно на самом деле, не установлен ну, номер двигателя. Они его проверяли, когда он учёте. Ага. Но... Я понял, а, спасибо. Вылип Тогда вылип. спасибо. Вот такие дела, господа офицеры. Посмотрим, что у нас. С маслицем. С маслицем все будет. Маслицем свеженькое. Давно меняли масло? Тысяча наверное, 4, да? 3-4 тысячи, да? Ну, свеженько. А что заливали? Сейчас скажу точно. Катва в августе продержи. Сейчас проехал. Ага. С утра, ликвенолика, 20 тысяч. Отлично. Отлично. Отлично. Прям даже вся история, это очень круто на самом деле. Все, абсолютно. Все да, хорошо. это на самом деле очень круто. Под там задний. Подуставший, уставший, конечно, уже. Есть борозда некоторая неравномерная борозда а что за колодки ставили скорее всего 50 сейчас можно вот там который выпустил ага 1000 а, я понял но не самые лучшие колодки если честно задние или общие да. и, круг и, круг, да. круг да круг меняли я поэтому да. ставил -ЕБС, ебс да я они понял не но они хотя бы не убивают дистанции так на колодки перед зад есть Ржавчин-то есть. Это самопал, что ли? Вот самопал, наверное, скорее всего, да. Кофрик, конечно, хороший, о Потрясающе! А кофр кто у нас? Роза. Я вот в таком виде отъеду. То есть он пришел там... Он так болтает, но, но держится, да? А, я понял. Вы не против, я заведу его? А можно ключики? Ага. Спасибо. Два ключа в комплекте? Два, Отлично. В смысле, того а, три. Да, Да, да, да. я, Да, я помню. Там, это ж Они а любители там, что-то усложняют. Что заводим, мотор абсолютно, повторяю еще раз, холодный мотор абсолютно. Не завелся. При том, что холодно. На улице где-то минус три. В тепле в гараже, может быть, там плюс два, наверное. Каких-то посторонних глупов я пока не слышу Давит нормально У него получается Выхлоп 2 в 2 Вот он 2 И выхлоп 2 в 2 Это у нас один цилиндр А, вы поменяли 15, да, то есть еще 1010 еще отходит да? 107, наверное, 10, она точно отходит. Ну, я понял. А что ставили? А, GT, да, я понял. Да, ну, GT, да, там GT Chain, GT... А, GT GT, да. Видовская, да? Зря. Ну, просто это дорогая, это дороже, а смысла никакого особого нет, потому нет, что нет, нет, нет. я понял, понял. Многие просто ставят себе так, что у нас личного нет. Немножко парит, вот влага. Пока газовать не будем, пока не прогреется. Такого-то кастролявца я не вижу. Пластик похож на оригинал. Вот такие дела. Сейчас пока прогреется. вид лайдера огромнейший конечно так сейчас пар прекратится и можно будет погазовать еще я пока послушаю мотор этих нет клапана вы говорите настраивали на 60 сколько 60. на 62 То есть, получается прошло вам всего 7 тысяч после этого да, я, 40 тысяч. я в курсе да я потому что вообще звуков никаких посторонних нет там есть шумы конечно смотрели да нормально я понял, я понял. Но тут пока него небольшой звук сцепления идет это нормальное явление у не не там это там на сцепление выжимают это вот Дуже мой подшипник, там тулка стоит на постоянной шуме. А трос еще заполнил. Ну, на... Сцепление, ага, я вижу, я вижу. Так, ну что, Аварийку проверяем, аварика есть. Так, ближний, дальний, Поворотник. Все включается четенько без всяких запозданий. Есть сигнал. Передний тормоз есть Слушаем сцепление не было, я 315, да? 315, да. по электрике все в норме смотрим вилочку ничего не течет ничего нигде не брыжет в принципе, все, наверное. Аккумулятор, как он себя чувствует. Он у вас стоял, получается, а на, на лежу, хранении что? уже. А, это тот, как с кем он пришел, да? Да. Ага. Да, на 850-ке там надо добраться еще. Так, 1279. Можно попросить вас завести его? Хорошая привычка, ключ в карман. Шикарная. Сейчас, секунду, секунду, секунду скачила да. до 12 35 просадку смотрим давайте ну до девяти с половиной многовато конечно до 10 считается хорошая просадка ну а там получается аккуму вас еще будет да? А аккумулятор у вас 2 есть Нет, вот вы говорите что вроде как на другом ездили я неправильно понял а. Я а не... у вас еще один мод да? Ну, я, да я понял. А что взяли? Поздравляю. Вообще, хрустур огонь. Можете перегазовать? Все. Отлично. Все. все Вопросов нет. Да, перезаряда нет. Работает электрика шикарно. Ну, в принципе, наверное, и Все. Утро, 17 ноября, без 20.11, а, минус 1 в Москве, это Крылатская. Я стою, жду продавца, он сейчас подъедет сюда к Сбербанку на мотоцикле. Мы сейчас снимем деньги, отдам, подпишем договор, и я поеду. Экземпляр вчера, что На секунду возможно. Сразу заберите. Не считайте, 30. Угу. Ну, 300, 30, получается 150 часиков. Считайте, Итого? Все, 300. Все, этого вот 300. Все. Отлично. 300 выдали, пошли. Мы что, сейчас поедем котнем. Деньги человек получил, документы подписаны. Сейчас будем пробовать, что оно такое. Мотор тепленький, человек приехал. Да, он слегонца теплый. Да, я сейчас вот тут кружок сделаю. По парковке сделаю кружок. Сейчас попробую его на соосность рамы. Так, ну вот эта вот штука отдельно идет, дополнительно в кофре лежит. Плюсом ко всему еще идет тросик сцепления и подшипники рулевые, рулевой колонки. Вот он, все ровненько. Нет никаких поползновений на то, чтобы улететь куда-то. Подрыв, конечно, такой, именно туристический, в большей степени своей. Именно что он такой плавный, мягкий для того, чтобы ездить по бездорожью. Это самое то. То есть на бездорожье у вас не будет какого-то дискомфорта срывания заднего колеса. Ехать по грунтовке плавненько, медленно. На маленькой скорости, на первой, на второй передаче. То есть это вот чистый турист. Вот вот он. Это не тур эндуро, это чистой воды турист. Но газ работает хорошо. Вторая не вылетает, тормоза работают. Все, в принципе, можно ехать. Вот я до третьей доклацал, ничего не вылетело. Все, показываем лайк, говорим спасибо. И до связи. Я не да я верю. Нет, я сниму. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Удачи вам. Вот человек продал мотоцикл. Продавал он его за 340 изначально, потом 315. Сейчас отдал его за 300. Вот такой шикарный аппарат. 2009 год, ТДМ 900 Соответственно, Yamaha Камера у меня на шлеме Микрофон в шлеме Пишу прям через камеру Решил попробовать, каково это Вот он Ручонки-то, вот они И вот, получается, у меня вторая передача Или какая-то, третья вот я чуть-чуть прибавляю газку. Он отлично едет. Сейчас надо будет позастегнуть все карманы свои. Так, это была третья. Да, вот вторая. Поворотничек. Опа. Опа. Здесь стоит АБС. Поэтому я особо не переживаю, что здесь сейчас меня что-то заблокирует на морозе. Температура была последний раз 0, плюс 1. Когда я приехал, было минус 2, пока стоял, ждал. А пока человек приехал, пока мы подписали документы, пока сняли деньги, уже примерно 0, плюс 1. Так что погода благоволит перегонять этот мотоцикл. Сейчас загоню его в сервис, солью с него бензин. Сюжеты. И давайте создадим какой-нибудь сюжет. Вот так вот. Сюжеты. доброе утро народ как самочувствие сегодня суббота 17 число у нас примерно сейчас 0 плюс 1 градусов я на мотоцикле это тдм 900 2009 года всем привет вот такую штуку отправлю сейчас надеюсь загрузится будет so 0 градусов вот видно да всем видно 0 градусов ясно москва крылацкая все поехали и если вам интересно как мне холодно или нет на самом деле мне не очень холодно можно сказать практически вообще потому что на мне сейчас комбинезон ну так скажем штаны с, с лямками и куртка AXS называется Хаски. этот комбинезон у меня уже наверное лет семь или восемь я вам скажу так что на нем мы и на снегоходах катались и на квадриках катались, и в зимнее время, и на санках нам за машину цеплялись, ну вот комбинезон прям шикарный, он у меня уже немножко подорвался, потому что за 7 лет я зацепился там за карманом, за что-то, вот у меня тут чуть-чуть есть надорванность, но вполне себе Цена данного комплекта на сегодняшний день. Он у нас, кстати, сейчас есть продажи. Стоимость его всего лишь а, каких-то там 7, 7 тысяч рублей. Могу, конечно, соврать. Вот я иду, получается, 89 и даже не заметил, как я их набрал. Видимость зеркала неплохая, хотя я бы, конечно, под себя отстроил, но. Сегодня мне осталось только этот мотоцикл загнать в сервис и из сервиса уже а, слить бензин и из сервиса уже погнать мотоцикл в, в, в транспортную компанию. На этот раз мы погоним не в ПЭК, а какую-нибудь такая энергия. Так что потому как мы отправлять будем мотоцикл в Крым, а, в Крыму ПЭК есть, но он очень далеко вот. а, От Керчи Короче, в Керчи есть только такая энергия И а, КИТ, если не ошибаюсь Фирма КИТ Транспортная компания И КИТ, Кит. Вот, А то, думаю, не слышно ни хрена Так, поехали отсюда Мотоцикл так ничего как туристик, не спор, конечно. для города, блин, я бы немножко, конечно, себе отстроил бы еще ру рукоятки наклон. Они мне высоковаты вот здесь. Вот я, получается, руку выламываю. Но это, видимо, в связи с тем, что может рост повыше у меня. А так, если бы я пониже сидел, вот так вот, то может быть было бы удобно. Ну, то есть мне неудобно вот так вот рукой держать постоянно два пальца. Ну что у нас тут? Солнышко в глаза. Время примерно 12, что-то солнце еще не встало, но хотя зима Что-то я не застегнулся, нифига, сейчас продует меня к чертовой матери. В конце ролика не забудьте написать, поздравляем владельца с приобретением, я думаю, ему будет приятно. Ну или напишите кто-нибудь первый комментарий, а все остальные ставьте под ним лайки. Во, а теперь хорошо. Вот ну, теперь здоровски. Что-то я совсем на распашку. Поехали. Кстати, пробег 69 у данного мотоцикла. Стартанем. Вот. Почему не верить таким пробегам? Зачем? Почему люди боятся таких пробегов? 69 тысяч. На нем же никто по городу не тошнил, по сути, это ж туристический мотоцикл. На нем ехали вот так вот, 120-140 ехали по трассе, особо не напрягают двигатель. Это же не какой-нибудь там спорт. Да и в принципе даже спорты там или спорттуристы они рассчитаны на такие пробеги вполне. Камеру наклоню. Это солнце в глаза бьет, я шлем опускаю, соответственно и камера опускается. Еду с дальним светом. Тут уже он в априори автоматом стоит. Видимо, человек, хозяин предыдущий катал все время на дальнем. дальней. Поедем. Чего все как сонные хители, не пойму. Ну, вот, кстати, мне вообще не холодно сейчас. Я вот еду, мне немножко в руку задувает, вот чуть-чуть совсем. Если я закрою перчаткой, будет вообще огонь. При том, что на мне только Денисовский винстопер, он такой, можно сказать, осенний, который только грудь защищает немного. А так, на ногах у меня вот эти же штаны и подштанники, типа Гамаши, теплые, И все, больше ничего, то есть у меня нет там ватников каких-то там или еще чего-то. И вполне себе комфортно, я вам скажу. Единственное, только ноги немножко так, ну, некомфортно ногам, потому что я в обычных кедах пума, осенних, опять же, из нубука или что-то там такое, не пойму. Ну, если недолго ехать, вот так вот катуть по городу, в нем вполне себе. Кстати, я же также ездил на этом, в этой же экипировке, ездил ставить мотоцикл на учет, ниндзю а, шестерку, помните, когда я в снег попал? Вот я ехал в этом же комбинезоне. И я вам скажу, вообще не, вот, вот, не замерз ни разу, вот вообще ни разу. Не было того, что мне прям холодно. Опа. Давай тормози, вчера как лох проехал свой поворот, вообще огонь. Вот я торможу, вот-вот ручки. Скорость 36, хоть бы что. И смотрим в поворот, туда, куда хотим попасть с поворота, как это называется вроде Так, ну что, давай, ехай <coughs> Урум, урум. Кто бы мог подумать, что я По Москве в ноябре, причем Даже не в середине, а выше За середину ноября буду кататься на мотоцикле Это вообще Огонь в огнях Так, ну что, девушка Вы будете... Спасибо Это я тебе... Должен пропускать, а не ты меня. И, кстати, даже вот не переставляет на этой разметке. Вот я иду спокойно. Резина достаточно живая. Там она что ли 17-го года, да? Смотрели ролики, я вчера его смотрел. Мотоцикл. Достаточно живая резина не переставляет абсолютно. Что ты думаешь, женщина? Езжай уже. покажем всем, да? байкеры еще есть еще ездят вот я вот стою на нем Уху. очередной псих приехал вот он мотоцикл Пойдем в спортки, зайдем я может быть кофейку хопну Салон узнаете? Что там пройти вы спрашивали? Вот он ценники. Ну да ладно, дразнить не буду. Вот, например, ботиночки. Опа, шкидочка, да? Оба, шкидочка. И так вот сейчас на все. Сейчас 17 ноября. Все, отключаюсь пока. Да, кстати, пользуясь случаем. Вот такой комбез у меня. Вот 4,590. 4,600 и 3,990. брики Хаски. Вот он, AXS. Вот у меня такой же. Вот я в нем тущу. Все, погнали, давай, Апакалю. <смех> ну что, поедем сейчас. Отвезем мотоцикл в компанию Кит. Это на... Это надо будет ехать на... Ого, лед, гололед. А это надо будет ехать на Киевское шоссе. Сейчас а то я опять растегнулся, здесь Вот выехали мы на мкаться с Культурского шоссе, набираем динамику и поехали. Сильно мотор не раскручиваю. Холодно еще, мотор еще холодненький. Он видим, да, на приборке. Едет прикольно. То есть для города, для путешествий этого вполне достаточно. Естественно, те, кто любит поджигать, лучше, конечно, взять что-нибудь пободрее. Вот сейчас будем вот так вот обходить. Так, идем на дальнюю, на дальнюю. себя обозначил меня вроде увидели сейчас по этому коридорчику потихонечку пойдем я не езжу по мотополосе так сказать так называемой принципиально извините но это не про меня я лучше вот так вот аккуратненько проберусь чем окажусь не дай бог на наружность на другой на обратной стороне мкада как это было в этом году да, меня не видит ни хера никто, потому что уже все давно отвыкли. Но у меня около фуры намного комфортнее идти, потому что в фуру точно машина не поедет, а фура не такая уже маневренная. То есть я в любом случае увижу ее манипуляции и движения. Кстати, мотор он тормозит очень хорошо, этот двигатель, этот мотоцикл. Почему? Потому что все-таки крутящий момент два больших цилиндра получается по 400. 99 что ли там у него каждый цилиндр и вот за счет этого крутящего момента этот мотоцикл очень хорошо тормозит соответственно также неплохо ускоряется единственное что он немножко дефорсирован конечно же для того чтобы ездить по бездорожью на маленькой скорости чтобы не срывало заднее колесо в случае если вы едете спасибо в случае если вы едете по какому нибудь говнищу там либо по щебенке какой-нибудь рыхлый. Так, здесь что у нас? Опа, проскочили. Я не знаю, я очень аккуратен в этом плане. Спасибо. Я не знаю, я, я не люблю людей, которые гоняют там 200 на заднем по пробке, 300 по встречке. Это не про меня тема вообще. Так, надо, наверное, отсюда уходить в этот ряд. Вот в этот ряд уходим. Так. Аварийку выключил. Обозначаем себя. Мелькаем фарами. Вот он меня увидел. И теперь смотрим здесь аккуратно. Мотоциклистов уже нет, никто в жопу уже не упирается. Не, он идет на любой передаче, хорошо отрывает, поднимает. Ну, поднимается. Вот я сейчас иду на четвертый. бензин у меня моргает. Мне осталось 9 километров, надеюсь, мне бензина хватит. Потому что я весь бак сбросил. У меня с собой еще литрушка бензина, как обычно. Но в данном случае не совсем этого хватит, может хватить. Я чуть больше залил в бак, потому что мне ехать все-таки не три километра до ПЭКа, а все-таки ехать мне на данный момент еще 8 километров. Вот. А было всего там 12 Потому что я отправляю, напоминаю, отправляю не компании ПЭК сейчас, а отправляю в город Керч. и отправляю мотоцикл с помощью компании КИТ. Видимо, как-то расшифровывается компания КИТ. Э, что ты делаешь, твою мать? Урода кусок. Ни хера никто не видит. на да? чуть что дальше получается. А вот тут начинается жопа. А мы сейчас ее объедем. Ну, я не могу сказать, что мне холодно. Опять же, как я говорил по поводу этого комбеза, вполне комфортно. Главное, что есть защита рук, которая спасает от ветра. Здесь бы еще, конечно, Грипсы были бы теплые. Было бы вообще шоколадно. Было бы шикарно, если бы еще подогрев ручек был А так, ну, я чувствую, не чувствую себя некомфортно. Я больше чувствую себя некомфортно, то, что я в пробке. От этого дискомфорт еще больше. Еще из-за того, что уже все отвыкли от мотоциклистов. Поэтому. от этого дискомфорт больше, конечно. Не, ну тормозит мотором, он, конечно, прекрасно просто. И причем не сильно дергает так. Просто отпускаешь ручку, он немножко дерг есть небольшой, а потом рассказывает Но тормозит хорошо. Я бы себе этот мотоцикл взял бы с удовольствием для универсальности. То есть, может быть, взял бы себе какого-нибудь r тысячу, РР какой-нибудь. Вот, РРА РР. И взял бы себе вот этот мод, чтобы ездить на дальнейки. Так, ну что, пропустим или Нет, рискнул. Рискнул. Ну, немножко было, конечно. Страшненько. Потому что мод все-таки чужой. А фуры уже отвыкли. Они же могли еще между собой тут сигаретами обменяться. Сблизится, так скажем так вот аккуратненько надо честно неудобно держать руку на на, на тормозе вот здесь вот вот это вот эту руку вообще неудобно вывернута рука получается может быть человек для джим ханы доделал хотя рост у него вполне такой выше среднего я бы сказал ему так удобнее. Может, он даже не заморачивался. Кто-то ездил до, до него. И он не заморачивался, ничего не делал. Так, женщина, ты меня не видишь? Так, надо откуда дело отсюда вылазить. Вылазим отсюда нахер. Так. Аварийка что-то работает крайне хреново. но ну, имеется в виду, включается очень туговато. Либо это ясные привычки. Хотел отблагодарить, но так и не удалось мне ее включить. Ой, так, у тебя уже корт вылез, да? Бедолага. Тут все пруцы лезут. Я, может быть, идиот, что я здесь еду? Но там, по мне, так это еще опаснее. Никто на меня не видит. И уже никто ни хрена не замечает. Хоть я и еду в потоке. но вот сейчас вы видели, да, газель перестроилась. Газель сейчас перестроилась и даже не, не заметила меня. Было даже видно, что он по мелочи испугался. Так что-то у меня... открою чуть-чуть. Запотеть начинает. Как у меня перлок и стоит, но он уже, наверное, давно отклеился. Перлок уже до 4 стоит шлема уже 6 5 или 6 лет шлему так надо смещаться мать и выходим вправо Буль -буль. На самом деле выхлоп так ничего. Он подрыкивает, но не громкий, потому что там стоит дебекиллер. Так, а у что у нас тут? Что у нас как-то здесь совсем все -со грустно, да? Держусь правее. Давай, запрыгивай. Коробочка, в принципе, такая. В принципе, как на Ямахе работает, вся такая чуть поддерганная чуть-чуть, но ничего не вылетает, это радует, за 60, сколько там, 1069, так, бензин у меня моргает на всю. Парни, а где компания «Кит»? «Кит» здесь? Здравствуйте. «Кит» здесь, да? А мне надо в, этот, в Крым отправить э, мотоцикл. Сдавайте его здесь? Да, конечно, куда... а, город Керч. Какое окошко куда подойти? Нет, столько мест. Один. до Да. Луговой. Луговой. Ну что, вставляем ключ вот сюда, получается. Открываем а, крышку. Берем вот здесь а, набор инструментов. Здесь будет отвертка. Прикручиваем клему плюсовую. Заливаем топливо и едем. В принципе, ничего сложного. Вот он отправляется, сейчас, компания кит ну что, по сути, мост дал. Сейчас осталось оформить документы. И, в принципе, все. Скинет ли нам заказчик какую-нибудь информацию, доволен или недоволен. Может быть, будет какая-нибудь. Посмотрим дальше. Доброго всем времени. Долгожданная посылочка пришла. Ту, которую я холил или леял два года. Вот он красе мотик просто гонит в отличном состоянии спасибо огромное за поиски патрику дай бог побольше таких экземпляров находить и друзьям всем буду советовать однозначно конечно завелся э, с полоборота. у нас здесь 0 градусов город перч холодно тем не менее, пол оборота, и все. Мотик вообще в идеальном, конечно, состоянии. Даже не ожидал, что настолько отличное состояние вот. Руки, к сожалению, Холодная, замерз. Долго распаковывали. Ну вот как-то так. Друзья, рекомендую.